Здравствуйте! Я сегодня хочу вам показать, как можно очень просто сделать очень хорошие картинки для презентации, очень хорошие слайды в таком вот той сервисе как Аватан. Ссылочку я дам под этим видео, то есть здесь очень все удобно. Единственное, что реклама очень часто появляется, но зато сервис бесплатный и можно очень легко им воспользоваться. Итак, заходите на аватан, Вот на этот вот, на аватам. Я ссылочку эту дам. Поскольку я уже зарегистр... ну, заходила сюда, там нужно сделать одно единственное действие. То есть, когда вы зайдете сюда, вам нужно будет нажать вот на, эту вот на эту стрелочку и добавить в левое меню. Поскольку у меня уже есть в левом меню, то есть я просто зашла вот отсюда. Вот отсюда, смотрите да? Так, дальше все одинаково абсолютно. Открыть фото. Все понятно. Открываем фото. То есть выбираю, я хочу сделать какую-то заставку картинку. То есть я иду в папочку, где у меня есть фоны специальные. То есть фоны это такая большая картинка, которую можно увеличить, уменьшить без ущерба ее качества. И выбираю какой-то фон, который мне нравится. То есть я хочу вот сейчас сделать такую надпись. Может быть, получится. Так, ну вот желченки давайте возьмем. Открыть. Вот такой вот фон. Мне такой размер, например, вот не нужен. Размер вот 318 на 159. Поскольку фон такой размытый, я хочу изменить размер. Что мы делаем? То есть мне нужен какой-то новый размер, большой. Я снимаю вот эту галочку, потому что если я галочку не сниму, то будет, сервис будет пытаться оставить размеры. Я поставлю стандартный размер ютубовский, вот такой размер, и применить все. У меня получился вот смотрите 1280 720. Я могу его немножечко уменьшить, чтобы я, ну, как-то видела, как это выглядит в целом. Так, не подходит ни ну, фон, там какая-то чья-то надпись есть, но ну, не важно. А, тогда смотрите, что тут можно делать дальше. То есть размер я изменила. Можно и увеличить резкость или уменьшить. Вот, допустим, если мы сейчас вот так вот сделаем, то резкость будет увеличена, четкость будет увеличена. Да, вот можно вот так вот сделать. Но мне это сейчас не нужно. Мне эта картинка нужна просто как фон. То есть я отменить. И э, дальше здесь вот наверху есть такое слово «Наклейки». То есть это значит, что мы можем сюда загрузить любую картинку, которую только у вас есть на компьютере. Вот. Нажимаете на «Своя наклейка», нажимаете на «Картинки». И выбираете любую картинку, которая вам понравится. Которая вам нужна. Ну вот. Сейчас. Тут вот у меня картинки есть такие разные. Ну вот, например, вот давайте работа у меня на прозрачном фоне. Нет, не прозрачном. Ну, не важно. Вот я размещаю слово «работа». Например, да? Вот, разместила ее. Что я могу опять же здесь сделать? Опять могу идти на «Основы». И могу э, у этой вот уже картинки увеличить. Нет, резкость уменьшается и увеличить резкость. Вот дальше применить. Или, допустим, не применять. Что я могу еще? Но ну, могу еще какую-то наклейку сюда разместить. Не только одну, а еще вторую наклейку разместить. Ну, давайте как-то вот отсюда как можно ну, вот эту. Картиночку разместим, вот. И, э, например, напишем какой-то текст. Текст здесь нажимаем наверху на текст. Э, выбираем какой-то шрифт, который вам нравится, например. И рисуете, и пишите текст, например, ну, любой. Здравствуйте, Добавить, я добавляю текст, он точно так же здесь, его можно перенести, соответственно, куда вы хотите. Точно так же можно сделать любой цвет, который вам нравится. Записи не давайте оставим. Вот Увеличить его до да, нужно вам размера. Пожалуйста, как обычный редактор. Вот Можете сделать его жирным. А он уже жирный. Можете сделать его курсивом. Так. Переход. Это значит он изменит немножко цвет. Нам это не нужно. Поярче. Ну и вот смотрите. Что делать дальше самое интересное. Дальше я сохраняю это на свой компьютер. Вот. Размеры у меня сохраняются. Я сохраняю на свой компьютер. Ну вот картинка, переговор. Просто картинка сохраняется существует. И теперь э, я открываю PowerPoint. Открываю пустой слайд, нажимаю на дизайн. Меняю э, размер на ютубовский. Он 16 на 9. Окей. Вот видите, поменялась картиночка. И вставляю сюда наш рисунок, который только что мы сделали. Так, он у нас на рабочем столе. Картинка. Сейчас мы его найдем. Так, желтенький. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он у нас, вот он у нас, мы вставляем. И смотрите, он стал ровненько, ровненько по тому слайду, который мы сделали. Почему? Потому что размер мы взяли один и тот же. Таким образом вы можете сделать очень много слайдов с хорошего качества для показа любой презентации. То есть вот мне кажется, что можно конечно сделать в PowerPoint и то же самое, но когда делаешь PowerPoint, качество не очень хорошее получается. А сам вот очень простой. И мне кажется, это очень удобный сервис, пользуйтесь им. Ссылочку на него я дам в конце видео. Удачи!